Всем привет, меня зовут Макс Риск. Сегодня я скажу вам как заработать на криптовалюте новичкам. Вот, лайк подписка, значит вот вы просите, можно ли заработать на криптовалюте поможет на биткоине, например, да? Даже, например, биткоине функции и заработать можно а также их приумножить накопление на 4 раза за 12 секунд есть такой сайт ссылка в описании я в нем зарегистрировался еще не влаживал но говорят что если вы умеете кликать быстро, но, ну, думаю, все умеют за 12 секунд по 4 раза поднять. На эфире, на биткоине, разной криптовалюте. Вот. 5 на 1500 долларов на бирже биткоина. Как это сделать? Покупайте на криптовалюте. и ждете время да еще кстати вы можете купить криптовалют если вы не хотите рисковать купите криптовалюту на год на 2 на 3 рекомендую и если ну посмотрите вам конечно же может быть плюс 50 процентов или сок там, или минус если минус, друзья то вы ждите будет плюс хоть даже 3 процента за год вы заработаете они а, как трейдется каждый каждый час смену можно брать. только рекомендуем прямо сейчас тысячу долларов хотя бы на год может быть 1100 долларов вы да мало но попробовать стоит вот на бирже а, криптовалюты так так так Ждите роста или падения. Это как трейдится. Совет, покупайте криптовалюту раньше. Даже если вам не 18 или вам 14, да, забыл это сказать. Ведь есть такие люди с описанием, где они подтверждают, что им нет 18, даже есть 14. И можно покупать в криптовалюту. Описание ссылка можете покупать ее. Можно купить и потом продать, ну и все в принципе это даже хорошо как на будущее. Какие я рекомендую покупать криптовалюты? Это эфиримум, трант, трано. Подождите, тран? Ну да. Кудено, тран кудено. там такие названия, что все. Это какие эфиримум только знаю, получилось. Там всякие такие. Покупаете они же там, если они начальные, ниже, например, нового валюты, сразу покупайте, потому что она, так как биткон, вырастет тоже на 50%. Рекомендуем, например, выложить 1000 долларов, потом была 1500 заработать, 500 долларов за 3 месяца, кто знает, с каком вырастет. Или за полгода, или за год, поэтому такая рекомендация. Итак, делайте, покупайте 3-4 таких и на пассиве но это будет пассивный заработок тоже можно считать но не часто не основная работа запомните это и так делайте покупаете три четыре раза зарабатывайте про криптовалюту и все им еще криптовалюта так. Криптовалюта может выиграть за год на 50%. Так, криптовалюта можно выиграть за год. Если вы вложите. Наперёд снова я все это сказал. Если бы вы купили g коин, да, его зовут G-Coin, это криптовалюта какая-то новая. Раньше, то вы бы сейчас заработали 12 тысяч долларов, если бы вложили 2000 долларов или тысячу так как там тысячи долларов вы получили ну, тысячи получили бы 10 тысяч долларов за год 10 тысяч долларов ну там мало, кому то много поэтому поэтому покупайте вообще вложить тысячу долларов на одну криптовалюту и через год им два раза больше выгодно на 500 будет долларов дам другую на жене не рекомендую часто сидеть на криптовалюте и трейдиться потому что это слишком опасно если вы уже научились то можете попробовать такую технику я не умею вы знаете да тактика тысяча долларов на криптовалюте и зарабатывайте за год на эфире и там на токена коин на токен коин там g коин вот вы бы заработали можете сейчас вложиться может быть он еще вырастет на 50 процентов кто знает они же паузы растут если вам 14 лет покупайте такой биткоин 3 как там было, такое описание G-Coin и другие там коины коины коины коины они же крутые же. на год потом продавайте его и не ждите чтобы она вырастет еще выросла сразу продали, купили. Выходно будет, а то она упадет. Блин, она была раньше сделать, скажите, да? Поэтому нужно это делать. И забираете на год автоматически тысяча трейдеров и друзья. И по желанию рекомендую купить три коина. Три биткоина, три пи... криптовалюты. Вот. 3 криптовалюты и посмотреть, какая из них выросла, какая из них упала. Третье, значит, три криптовалюты покупайте. Это классно, чем две, да? Ну, можете две, если вам не хватает. Вот, три криптовалюты. И одна из них по-любому вырастет, две из них упадут. Когда одна из них выросла, вы продаете и заработали. Завод, например. Вам четырнадцать, тринадцать, двенадцать. Вот, а остальные Два вольт упали некоторые один вырос один упал или двоем упали вы снова ждете они с по-любому вырастет и в принципе в таком возрасте можно заработать а чем тогда заняться если будете так делать ну например много в интернете есть идеи и а это только дополнительный заработок рекомендую купить три коина и эс такой коин тоже есть это не это не вечно Подождите. это ненадолго покупать биткоин и на S типа того майнинг на один год покупать лучше бывало такое люди с тысячи долларов заработали до миллиона Поэтому можете тоже заработать с 1000 долларов до миллиона. Вот так дальше. Ну, все вроде на да? 1000 долларов до миллиона. Ну, хоть хотя бы 1000 долларов в таком возрасте. Всем удачи, пока. Пока.